Для меня ВШМОП — это получить международное образование, практическое и теоретическое знание. ВШМОП — это самовыражение, стремление, лидерство и успеха. Ош мунын эл аралық билимберу программаларының жоғырқы Европа-джана Америка интеграция бөлімі жоғырқы билімді бакалавр адестерділердуду дүйнолық билимберу мекендігінде чығармачыл.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 Европа-Джана, Америка-Интеграция Белиме, Европа-Тану, Эйлар Аллохов-Кух-Джана, Бизнес-Башкаруба, Тарвоньча, Дидарь, Даклет. Меня зовут Абдукаим Младаткаим. Я учусь на третьем курсе в отделении европейской и американской интеграции по направлению международный бизнес. На втором курсе я поехал учиться в университет Кадис, Испания на один семестр, за что хочу выразить благодарность нашему университету и университету Кадис за предоставление такого уникальной возможности своим студентам. Поэтому каждый поступивший на наше отделение будет иметь такую же возможность проучиться и обменяться опытом как в Испании, так и в других странах-партнерах. Поэтому не упускайте такой шанс и поступайте к нам. Come, explore and experiment Добрый день. Меня зовут Акула Ваканията. Я студент Корсикского государственного университета. На данный момент я нахожусь в Испании в городе Кадиса. я обучаюсь в рамках программы РАСМОС ПЛЮС в Университете Кадиса. И за такую предоставленную мне возможность я очень хотела поблагодарить руководство Корсикского государственного университета и Университет Акадис. Также хочу сказать, что абсолютно каждый студент, который обучается у нас, имеет такие же возможности, такие же шансы получать образование в зарубежных университетах стран, которые являются нашими партнерами. Поэтому пробуйте, старайтесь, и у вас обязательно все получится. Всем еще раз спасибо, пока-пока. Всем привет, я Айдана, и на данный момент я нахожусь в Испании, а именно в Мадриде. И я хочу поблагодарить Ожгу за то, что он предоставляет такую возможность как путешествовать, учиться за границей. То есть у нас есть возможность отучиться один семестр за границей. У нас есть такие возможности, как поехать в Испанию, либо в Германию и в другие разные страны, по которые будут оплачивать вам стипендию, и вы сможете отучиться и много путешествовать. Спасибо большое! Добро пожаловать в Высшую школу международных образовательных программ Ожского государственного университета на отделение Российской и Евразийской интеграции, где реализуются следующие программы. Направление регионоведения, бакалавриат и магистратура, математика и компьютерные науки, русская филология, педагогическое образование и новое направление международные отношения и цифровая дипломатия. Каждая программа уникальна по-своему. Это получение двойных дипломов, и обязательный выезд студентов за границу по академической мобильности. В настоящее время при отделении функционируют следующие ресурсные центры. Институция Джом, Корейский центр, Китайский центр, Японский центр, и Центр английского языка. Качественное образование на отделении предоставляют доктора наук, профессора, кандидаты наук, доценты, PHD, магистры, а также привлекают зарубежных специалистов и волонтеров-носителей иностранных языков для преподавания языковых дисциплин. Профессорско-преподавательский состав состоит из высококвалифицированных отечественных и иностранных специалистов, которые проводят занятия с использованием новейших методик и технологий. Урмату Абитуриент. Sys Ošaranda, Eilera Latengeld, Dzhurkubilima Algans Gelieve, Anda Oš Mununun, Turk Lydium, Mallikit Terdin Birge, Билимбириуни Гуздуган Окуджай, Биздин Студентеры, Турк Трини Уздештур, Турк Яда Окуп Тадрива Алмашкельше, Бизде Экономика, Туризм Джанами Манканайши, Программа Лак Инженерия, Журналистика, Реклама Джанахом Чудокменем Байленэш Адистиктери Окутла, Анан Алвете, Биздин Окуджайда, Прогрессивту, Артарапту, Оникн Джаштерминентана Шу, Казахту Студенти Кундер, Майрамдак Кечелерджана Тюрды, Спорт Тукмельдештер Сиздигутт. Тырптильдий вам интеграциясы тердин интеграции. Вы